здравствуйте друзья сегодня мы начинаем цикл занятий по грамматике английского языка будем рассматривать следующие темы числа и способы подсчета в ней множественное число существительных и исчисляемые и неисчисляемые существительные далее следующая тема прилагательные в этой теме сравнительная степень, превосходная степень и две дополнительных темы – притяжательные, прилагательные и притяжательная форма существительных. Следующая тема – это наречие. В ней наречие частоты. Далее тема артикли. How much, how many? Исчисляемые и неисчисляемые. Существительные. Следующие типы дискурса, предложений и фраз. А именно образование вопросительных предложений, страдательный залог и одна дополнительная. Тема времена для повествования. Следующая тема – предлоги. Предлоги времени и предлоги места. Далее тема – местоимение. Субъектное местоимение, глагол «to be». Следующая тема – глаголы. Настоящее время. Субъектное местоимение, глагол «to be», глагол туду. Глаголы прошедшее время, past simple, past simple, правильные глаголы и дополнительная тема, past simple, неправильные глаголы. Следующая тема, глаголы continuous, настоящее длительное время и future perfect continuous. Будущее – совершенное длительное время. Следующая тема – глаголы perfect, present perfect и future perfect. Следующая тема и последняя – модальные глаголы. Итак, начинаем изучение грамматики.